Пятый босс, пятый босс, все кричат, что вот, сходи на пятого босса, мощный босс, говорят, такой непобедимый. Да на болту я на своем вертел этого вашего пятого босса, поняли?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 Как нужно правильно готовиться, где вообще нужно этого босса искать. И так далее. Все это и многое другое в сегодняшнем а, видео. Поэтому, зритель, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Смотри это видео до самого конца очень внимательно. Дальше будет очень много интересного, годного контента. Запасайся с печеньками. Готовься как следует. Да. А мы, конечно же, начинаем! Рано или поздно тебе все-таки придется столкнуться с самым последним финальным боссом. Как нужно готовиться к битве с этим? боссом. Ну, из оружки сразу тебе хочу сказать, возьми, возьми именно то оружие, которое у тебя будет вкачано а, по максимуму. Я понимаю что ребятки, при битве со вторым или с третьим боссом, боссом нужно специфическое оружие, типа, например, с третьим, это какие-нибудь булавы с дробящим уроном. А вот, ребят, на финального босса или же на яглута ваш, ваши скиллы того или иного оружия должны быть вкачаны по максимуму. Да, это следует отслеживать вот в этой вот табличке, если кто не в курсе. У меня же, ребят, лучше всего про прокачаны топоры. На данный момент это 40 пунктов от э, старта. И, конечно же, я буду использовать просто-напросто топорик да, для битвы с этим боссом, потому что он, как никогда, кстати, дамажит гораздо эффективнее этого босса, что показала уже практика. Из броньки что, что, что советую брать? Да можете, ребятки, хоть вообще без броньки идти, на самом деле, да, если будете грамотно уклоняться. Но когда вы идете в первый раз, то, конечно же, советую вам взять бронечку какую-нибудь э, помощнее. Вот то тогда наверняка у вас уже будет какой-нибудь либо волчий сет, да, или же он серебряный называется Либо еще круче, вы можете сделать какой-нибудь а, дубленый сет, да, с использованием а, более качественных материалов Таких, например, как а, лен О том, что такое лен и как его добыть и вообще о черном металле, о самых эксклюзивных, ребятки, материалах Я рассказывал в прошлых своих а, видосиках Все есть в плейлисте по Вальхейму, переходи, не стесняйся Ты там найдешь много интересной годной информации касательно этой игры и не только ссылочка на плейлист есть в описании под данным видосиком. Приятного просмотра, ну а мы продолжаем. Да, как я уже и говорил, броню следует взять какую-нибудь а, посерьезнее, потому что Еглут у нас босс, да, все-таки финальный. А, и цифры урона, которые он будет выдавать, также а, приближены к максимальным, к финальным. Да, ни один босс не наносит столько урона, как наносит финальный босс яглут поэтому укрепитесь ребят как следует да я же в свою очередь возьму одену на себя драконью броню или же волчья броня она называется которая крафтится с использованием такого ресурса как серебро который вы можете найти в горах бьем гора друзья про него я много чего рассказывал все есть в плейлисте под данным Видосиком вы можете его а, найти из брони, из брони, ребятки, я вам продемонстрировал Щит здесь лучше не использовать, да, при битве с этим боссом Щит особо не поможет, потому что ваша задница постоянно будет в огне Самым основным ингредиентом, который стоит взять с собой, помимо всего прочего Это, конечно же, зелье Сейчас я вам продемонстрирую, какое Вот так, ребята, оно называется Огненное ячменное а, вино Возьмите, ребятки, хотя бы в количестве нескольких штучек Последний раз помню, когда я бился, мне, по-моему, и одного такого вина хватило, чтобы закончить благополучно а, бой. Ячменное вино крафтится из следующих а, компонентов. Просто, ребят, подходите к вашему, значит, котелку для готовки и находите здесь соответствующий а, рецепт. Делается из ячменя, из 10 ячменя, из 10 морожки. После того, как вы создадите все это дело, как обычно, а, скидываете в вашу бродильную бочку после эффекта, после процесса брожения, вы получаете на выходе уже вот такое огненное ячменное вино. Это, ребята, еще раз повторяюсь, самый основной компонент, который стоит с собой взять при битве с финальным боссом. Без него, конечно же, вы будете очень много раз падать, потому что дебаф, который наносит этот босс, будет очень быстро ис истощать ваше здоровье. Да, вы сами, ребята, охренеете. Поэтому сделай, не поленись, такое вино, оно тебе непременно понадобится. Без него можешь вообще не соваться, но если, конечно же, твой скилл уже, да, уворачивальщика не развит там до супер небывалых высот, но даже с этим тебе придется достаточно тяжко. Ну и что, ребятки, еще нам следует взять? Конечно же, из пищи я предпочту взять какие-нибудь топовые уже а, ингредиенты. Пускай, например, это будут какие-нибудь или же кровяные колбаски, да, или же также мы можем взять пирог из мяса быка ящера, теперь он называется. А, в прошлом мы их называли все а, локсами или же лохами, кто как, ребятки, и кому удобнее. Ну и, конечно же, рагу из репы а, мы заменяем каким-нибудь более полезным а, блюдом. Пускай это будет рагу из змеи К тому моменту, когда вы, ребят, выйдете на этого босса, у вас, по идее, уже должны быть все эти а, блюда. Потому что я говорю еще раз, что босс яглут это не первый, не второй Босс, да, а последний И пока вы к нему идете, да, я думаю Вы найдете все необходимые компоненты Как делать каждое Из блюд. В конце концов, ребятки, я в своих Видео рассказывал Но сейчас тоже продемонстрирую Как же делается каждое из этих э, Блюд. Да все, ребят, легко и просто Для всех блюд вам понадобится та самая ячменная мука, которая делается из того же ячменя. В общем, зритель, зачищай деревни гоблинов и ты обязательно найдешь этот самый ячмень, из которого у тебя получится сделать самые топовые блюда в этой игрушечке. Вот, ребятки, чертополох, туши, да, которые добываются на болотах с пиявок и ячменная мука. Вы получаете кровяные колбаски, которые прокачивают ваше здоровье по максимуму. Дальше у нас идет, значит, пирог из мяса быкоящера. Это тоже у нас морожка здесь участвует, а есть приготовленное мясо быка-ящера и ячменная а, мука. И следующее это у нас, конечно же, рагу и змея. Но рагу и змея можно заменить чем-нибудь другим, например, теми же самыми рыбными рулетиками, да, если они у тебя тоже имеются, но рыбные рулетики мне кажется достать гораздо сложнее, нежели а, рагу из змея сделать, потому что удочку не каждый себе позволит здесь купить, которая продается у торговца Хальдера, поэтому лучше, конечно, да, и проще сделать рагу из змея, ко змея которая готовится из приготовленного мяса змея, одного грибочка и двух а, кусочков а, меда. Как охотиться правильно на змея я показывал также в одном из моих прошлых видосиков. Зритель, не Пусти Важное, не поленись, перейди в плейлист, посмотри, там много интересного, годного контента по Вальхими я там уже не помню, сколько видосов записал, но очень, ребят, много самой актуальной, годной а, информации. Ну что ж, ребятки, по еде а, мы уже приняли, поняли, да, что нужно брать с собой. Также, ребят, да, забыл, ребят, из оружечки возьмите с собой, пожалуйста, не поленитесь, какой-нибудь топовый а, лук, ну или просто, ребятки, ниже топового какой-нибудь охотничий лук, он вам пригодится. И обязательно, ребят, возьмите ледяные а, стрелы. Также, ребят, по оружечке хочу сказать, что рекомендуют все бить этого самого финального босса таким оружием, как, сейчас я продемонстрирую, вот здесь вот где-то было-было. Вот, ребятки, ледомор. Все мы знаем, что яглут у нас босс по большей части огненный, и поэтому ледяной входящий урон будет наносить ему дополне... дополнительные повреждения. Поэтому ледомор, друзья, крафтите, да, но ну это очень достаточно такое себе а, удовольствие. Вы сами видите, что здесь есть плоть эмира, которая продается у торговца того же Хальдера, а у вас его кстати говоря, к моменту, к моменту Битвы с боссом может и не быть, потому что Очень сложно найти этого парня 30 серебра, я думаю, это не такая уж Проблема, хотя тоже проблема Ну и а, морозные а, Что у нас тут такое? Морозные железы Которые добываются с дракончиков В общем, ребят, это в идеале, но я же а, В свою очередь буду бить его топором Именно тем оружием, которое у меня Прокачано больше всего на данный момент И это, поверьте, мои дорогие друзья Сработало, да Я же завалил босса Яглута в первый раз И с первого раза, да, с тем самым стэком, который я вам сейчас демонстрирую. Но я надеюсь, что сегодня у нас тоже получится, ни единой потери мы не понесем и завалим этого парня с одного уверенного раза. Вот мы все готовимся, готовимся к битве, да, а самом главном-то я вам, друзья мои дорогие, и не сказал... Как же все-таки определить, где у нас находится босс Яглут? Э, ну, самое простое, что вы можете сразу же определить, это то, что босс Яглут обитает у нас на пятом по сложности биоме, называемый равнинный биом. Да, вы это всегда будете видеть, э, глядя на свою мини-карту. Вот там вот в правом верхнем углу экрана видно, что мы сейчас бродим по равнинам, если кто вдруг был э, не в курсе. Именно в этом биомчике вы сможете найти этого босса. А стоит искать подсказочки. Друзья, да, чтобы найти точное местоположение. Этого парня, да Вот такие, ребят, нужно искать таблички Да, красненькие, как мы искали И прошлых всех своих боссов а, Подойдя к такой подсказочке Да, они обычно у нас находятся возле Каких-нибудь каменных изваяний, Поэтому будьте внимательны, когда ходите По равнинам, а, следите за тем, чтобы Где-то, если где-то увидите какое-нибудь Необычное вот такое вот строение, явно Созданное не Самой природы, а при помощи Наверное, человеческой силы Да, а здесь вы сможете найти Такие вот таблички с небольшим шансом Кликнув по которым вы увидите э, Значок э, нахождения Яглута, вот тут он у нас находится В данный момент, да, я там уже как говорится Был, и мы сейчас туда с вами И отправимся, в принципе ничего сложного нет Сложность в то, что вам Достаточно непросто придется Искать эти таблички, потому что спавнятся Они гораздо реже, чем Все другие таблички на остальных боссов Также необходимо знать как же вызвать этого парня, этого босса-еглута? Для его вызова потребуется вот 5 вот таких вот тотемов а, фуллинга, которые можно обнаружить. В деревнях этих самых мелких наглых гоблинов. Да, я уже, по-моему, показывал в каком-то из своих видосов. Да даже, ребят на стримах я уже показывал, где это все дело можно обнаружить. Из способности богов, которых вы убили. Осмелюсь предположить, что лучше всего здесь будет взять не а, силу, значит, массы костей. А лучше всего, ребятки, возьмите силу Эйк Да, она вам поможет... ...быть более мобильными, да, быть более подвижными и более верткими, да, при сражении с этим боссом. В конце концов, вы будете экономить свою выносливость, как никогда а, кстати. Если вы возьмете массу костей, то она вам вообще никак не поможет, потому что а, дебаф огня она у нас не режет. Она против дробящего, рассекающего и колющего урона только сосредоточена. Но самый основной дамаг, который у вас будет прилетать а, при сражении с боссом Яглутом, это, конечно же, огненный урон... который Который масса костей, да способность босса массы костей вообще никак не режет Из некоторых важных вещей, что стоит учитывать, почини пожалуйста свое оборудование Особенно то самое оружие, которым ты планируешь производить атаки То есть это топор и лук в частности И не забудь конечно же отдохнуть и набраться сил сил и энергии, чтобы у тебя был постоянный баф к восстановлению здоровья и к восстановлению выносливости. По мелочам, из мелочей, ребятки, возьмите еще с собой зелье, значит, восстановление выносливости и зельки восстановления здоровья. Ну, плавненько мы переходим к битве с самим а, боссом. Алтарь босса Яглута очень хорошо различим. Его можно распознать по вот таким вот выступающим из земли а, пятью булыжникам, которые символизируют вроде бы как руку, загребающую землю, в центре которой находится вот этот вот алтарь святилища Из которого и появляется наш а, босс В общем, битва у нас будет происходить, происходить Вокруг вот этой вот а, зоны а, Внутри которой вот эти вот столбы Они будут помогать вас Защищать от некоторых атак этого босса Как видите, они у меня уже покоцаны Да, все эти камушки Так как а, у меня уже здесь была одна битва Так сказать, тренировочная на Стримчанском Так что, ребятки, используйте это окружение По максимуму Ну и для того, чтобы, ребятки, призвать нашего с вами босса Достаточно установить все пять тотемов вот в эти вот ячеечки. 2, 3, 4... 5. Ну и уже по нажатию вот на эту центральную кнопочку Наш босс уже готов появиться И мы уже сейчас с ним развернем а, битву Хотела значит, сначала потягаться с этим боссом днем А потом вдруг внезапно вспомнил, что ночью будет гораздо красивее, да Во-вторых, ночью будет э, гораздо лучше видно вот те самые атаки, которые он будет на нас производить Давайте, ребят, наваляем этому обрубку, конечно же, в ночное время а, суток Погнали, черт возьми! Его! Приносим жертву и через некоторое время босс наш с вами появится Принимаем перед этим, конечно же, огненное ячменное вино Ну и давай расскажу тебе конкретно про тактику боя с боссом Яглутом Яглут довольно медленный противник, но имеет достаточно разрушительные атаки От которых я, конечно же, советую лучше всего уклоняться Или просто же их избегать, отбегая в сторону Ну или прячься за укрытиями, которыми будут выступать те самые большие столбы Расположенные вокруг святилища Яглута Ну и о всех атаках поподробно Первая атака яглута, когда кулак начинает светиться э, синим, после чего он взрывается о землю, нанося всем окружающим его врагам определенный урон, плюс наносит дебаф горения. Надеюсь, ты уже принял перед этим баночку огнестойкого вина, да-да-да, иначе тебе придется... Туго. Эту атаку рекомендую только лишь парировать, ну или отбегать. Но лучше всего парировать, потому что таким образом после парирования атаки ты сразу же можешь нанести боссу самый максимальный урон твоим оружием ближнего боя. Если же ты все-таки от нее отбежал подальше, то рекомендую сразу же переключаться на лук и настреливать, насколько это будет возможным. Настреливай, конечно же, ледяными стрелами. Когда кулак Яглута загорается красным или же оранжевым, он вызывает метеоритный дождь. Это очень разрушительная атака, которую можно заблокировать просто-напросто прячась за столбами вокруг святилища Яглута. Они, конечно же, в свою очередь, будут со временем разрушаться, но на битву с боссом на первую тебе точно и хватит. Ну и уклоняйся также от них грамотно, да смотри, как бы какой-нибудь не упал тебе на голову. Лучше всего, конечно же, эту атаку просто-напросто избежать, избежать тем, что бежать быстро влево или вправо от нее, кружась при этом вокруг босса, ну и периодически, конечно же, постреливая в него из лука. Ну и следующая атака Иглута, это урон по прямой а, линии. Он в основном ее вызывает тогда, когда игрок находится от него на большом расстоянии. Эта атака также наносит значительно сильный урон игроку, поэтому ее просто-напросто можно избежать тем, что просто бегите, ребятки, от нее влево, либо же вправо. Можно даже обычным бегом, не ускоренным. И если правильно бежать, да, то тогда вы избежите от этой атаки полностью, сохранив тем самым Вашу выносливость но ну, если не уверены рвите со всех ног и тогда вы точно от нее убежите блокировать тоже ребят не рекомендую очень сильно истощает выносливость ну и собственно это вся основная тактика которой следует придерживаться вкратце это выглядит так от атаки по прямой просто убегай влево или вправо и ты ее избежишь от атаки ударом о землю нужно просто-напросто парировав в сторону босса перекатившись к нему поближе и наносите максимальный урон ближним оружием когда вы видите атаку метеоритами, просто отбегайте влево или вправо очень быстро, чтобы вас не задело сплэшами, взрывами от этих метеоритов. И тогда вы точно ее избежите, тем самым просто настреливая в него издалека из лука. Ну и потихоньку, помаленьку вы все-таки задавите этого босса и одержите феноменальную победу в вашей карьере викинга в Альхемии. Ну что ж, вот таким вот нехитрым способом, да, Используя определенные тактики, мы сможем рано или поздно победить финального босса Яглута. Иногда, встретившись с ним в первый раз, вы можете, конечно же, испытать очень много неудобств. Потому что действительно нужно привыкнуть к тем тактикам, которые я перечислил а, выше. После убийства этого босса нам предлагают подобрать несколько трофеев, это в частности голова трофей Еглут и это несколько вот таких вот непонятных пока что компонентов, которые не используются ни в одном крафте то есть знаете, просто они у вас будут для коллекции, для будущих обновлений, это все дело пригодится, а пока они у вас просто тихонечко будут лежать, пылиться в вашем сундучке, да ничего из этих компонентов сделать у вас не получится, ну и давайте посмотрим какую же способность нам дает пятый босс Еглут, переместимся для этого к нашему алтарю с трофеями Приходим на наш с вами алтарь И вешаем голову яглута на соответствующий камушек Который находится а, вот здесь У нас будет сопротивление к магическому урону И к урону от молнии то есть модификатор урона стойкий к огню, стойкий к льду и стойкий э, к молнии. Если честно, ребятки, пока что вот эти вот сопротивления, они у нас, ну, возможно, да, позволят тебе более легко сражаться а, при следующем сражении с боссом Яглутом, да, как только вы получите эту способность, да. Если вы захотите фармить трофеи, то, конечно же, это будет большим плюсом. Но, возможно, в ближайшем будущем, это, конечно же, после обновления, да, вот эта, значит, приобретенная способность позволит нам больше, лучшим образом а, сражаться с какими-нибудь ледяными, грозовыми или прочими какими-нибудь атронахами. Но это, ребятки, только пока что мои предположения на этот счет. Пока что эта способность Яглута, она уступает многим способностям, которые уже имеются на данный момент по степени полезности. Ну что ж, вот такая у нас сегодня получилась битва с финальным боссом. Зритель, если ты считаешь, что братишка Скретч указал неполную информацию при убийстве пятого босса финального, то, то поправь его в комментариях, подскажи, напиши. И, возможно, в следующем видео-гайде я сделаю более подробную информацию по убийству этого пятого а, босса. Также, если у тебя есть какие-нибудь годные крутые идеи по поводу Вальхейма и не только, то смело пиши мне, предлагай. И, возможно, в следующем видео ты увидишь озвученную тобой предложенную идею. Ну что ж, друзья.